одной кофейной тройки которую я купила начиналось очень интересно сначала я купила вот эти два блюдца на темно ну цвет даже скорее морской воды и на нем переливаются золотые цветы это чехословакия мне очень хотелось Найти к ним чайную пару, чашку, чтобы составить чайную пару. Но просмотрела все, что можно только на Авито, на мешке. Ничего подобного я не видела. Я даже не знала, что это такое. Ну вот два красивых блюдца. И вот совсем недавно, будучи... На новом блашинном рынке, который открылся, сделанном в СССР, я и увидела трио этой же фермы, этот же цвет. И я его, конечно, купила. Но остался вопрос, а что же мне делать с этими блюдцами? Потому что там разъединять было нельзя, я купила как есть. Но, как видите, у меня есть вот такая рюмочка. Тоже к нам пришедший из СССР. И я с вами делюсь лайфхаком. Вот я ее так поставила. А сверху я поставила вот это блюдечко. Ну и получилась такая вот замечательная подставочка под пирожные, конфеты, ягоды. Ну вот, это типа этажерки что-то такое. Но ну, мне кажется, что очень-очень-очень даже интересная вещь получилась. Ну, а э, когда садишься за стол... Кстати, там оказалось не чайная пара и трио, а кофейная пара и трио. Но какая разница, когда садишься пить чай или кофе, то очень хочется какие-то вкусности, сладости. Вот такая красота. А так, клубничка, клубничка. Какая клубничка. Когда я увидела это трио, сомнений не было. Я знала, что это мое. Я его, конечно, купила. Можно вечно любоваться сочетанием этого редкого для фарфоровых изделий цвета и золотого рисунка. Чудесных кофейных триум. Перед вами праздничные тарелки из белоснежного фарфора золотой отводкой и с золотыми еще линиями с волнистым краем. Они могут украсить любой стол. Это еще одна моя покупка. В советское время подобные тарелки выпускались на многих заводов, заводах, в том числе и Конакова. Но данные тарелки были сделаны в ГДР. Это известная фабрика Калла. Это большие тарелки, а стоили они всего 100 рублей. А вот еще мои покупки. Тарелочки украинские с буды завода. Многие из вас наверняка знают этот, это предприятие на Украине. Но для меня вот было открытием узнать, что оказывается в 1886 году сам Кузнецов перенес сюда свою фарфоровую фабрику. Тогда фабрика стала четвертым предприятием, вошедшим в 1889 году в конгломерат товарищества Кузнецова. Ну вот, хочу показать прекрасную эту садовницу. Многие из вас знают этот сюжет. Кстати, похожий сюжет и Кнакова делала. Ну, вот это будянский завод посмотрите как по по краю здесь очень много цветов такие как будто бы вазоны в которых цветы растут до да? решеточки вот и такая же глубокая тарелка для первого вот кстати давно хотела купить у меня джель, вы знаете, я собираю, люблю посуду в бело-голубых тонах. Но вот хотелось и еще какие-то другие заводы предприятия купить. Так что вот, я думаю, что здесь не больше 20 сантиметров. И здесь, наверное, также. Так, ну давайте посмотрим. Вот. Будет. Вот так вот. Так что еще и такие интересные покупки. Друзья. И, конечно, самое интересное я приберегла, как обычно, на конец видео. Иметь для сервировки стола еще и английскую посуду. Это была моя мечта. И вот на блошином рынке назад в СССР я купила английские тарелочки диаметром 20 сантиметров. Да еще с изображением весеннего пейзажа. Посмотрите, у них красивые гофрированные волнистые края, обрамленные растительным орнаментом, куда вплетены зеленые листья плюща. На картинке вы видите реку, растущие на ее берегу стволы деревьев, чуть дальше домики и в розовой дымке цветущие плодовые деревья. Да, это деколь, но здесь ручная подрисовка цветом. Friendly Village. Иначе переводится как «дружелюбная, приветливая деревня». Имя Johnson Brothers компания получила в честь ее основателей братьев Джонсон, в 1883 году. Со временем многие коллекции, к примеру, коллекция «Деревенька», «Старые бретонские замки» завоевала огромную популярность и любовь как коллекционеров, так и домохозяев всего мира. Они отличаются своей необыкновенной живописностью. Но вот, в частности, вы можете посмотреть несколько э, вещей из этой вот э, направления Friendly Village. А я вас, мои дорогие друзья, поздравляю со всеми майскими праздниками и с наступающим праздником 9 мая. Обнимаю всех. Всего самого хорошего. Будьте здоровы и пусть у вас все будет хорошо.